Создание цифрового двойника морского газотурбинного двигателя выходит на следующий этап. Предприятие от Сатурн завершило второй этап разработки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Как уточняется, на втором этапе разработчики вели работы по развитию цифровой платформы Кэммлэ моделированию элементов силовой установки, была создана ее динамическая модель и программа прогнозирования технического состояния. Платформа предназначена для интеграции математических моделей цифрового двойника и их увязки с требованиями к деталям и сборочным единицам, узлам и системам газотурбинного двигателя. Разработчики начали подготовку к инженерным испытаниям на двигателе для подтверждения применяемых подходов и разработанных математических моделей газотурбинного двигателя. Работы по созданию цифрового двойника морского газотурбинного двигателя стартовали весной прошлого года и должны завершиться в 2023 году. Цифровой двойник – это математическая модель, содержащая полные данные об изделии. С помощью данной разработки можно проводить различные испытания на всех этапах создания и жизненного цикла двигателя, что значительно сокращает сроки и стоимость проектирования, создания опытных образцов, испытания и доводку силовой установки. Работу над двойником ведут Рыбинское предприятие от Сатурн вместе с Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого с Калтехом и ЦИАМ. Планируется разработать математические модели узлов газотурбинного двигателя и редуктора для базового морского двигателя мощностью 20,2 мВТ, перспективного морского двигателя мощностью 25 мВТ и редуктора РО-55.